Хочу поблагодарить Версальскую университетскую клинику и лично профессора Пучкова и весь персонал за блестящую проведенную операцию, за комфортный и внимательный уход. Очень все понравилось. Спасибо большое.